Сказать сегодня будет не излишнее, Ни на одно мгновение, на года. Духовно породнило нас тогда Крещение при милого мальчишке. И мне открылись сразу горизонты Твоей кума безоблачной души, Где в скромной и приветливой тиши Звучат лишь благозвучные аккорды. Не перечесть мне всех твоих талантов. Во многих преуспела ты делах. А сердце твоего большого клад Ценнее и красивей бриллиантов. Тебе, прекрасной, доброй, несравненной, Я море счастья пожелать хочу. В душе кума от радных только чувств. Пусть будет жизнь легка, Вдохновенно.